Для того, чтобы разместить баннерную рекламу, я считаю, ее более эффективно чем нежели текстовую. Нажимаем, соответственно, на «Купить рекламу». Выбираем тематику. Можно все тематики выбрать. Далее назначаем интервал. Эти цены могут совершенно разные за неделю. Ну, допустим, вот такой вот интервал пусть будет. Так, в адрес ссылки вставляем свою реферальную ссылку. Выбираем баннер допустимые размеры стандартные, я обычно выбираю 468 на 60 далее нажимаем найти и вот список сайтов появляется на которых мы будем размещать наши баннеры здесь можно сортировать сайты по посещаемости как видите по кликабельности но обычно так чем дороже сайт запрашивает цену за неделю тем в принципе реклама эффективна не всегда но в основном так есть конечно рекламы за 5 рублей и за 9 рублей ну там будет два 3 клика за неделю я думаю вас это не устроит ну например мы выбрали какой-то вот сайт допустим вот minor давайте перейдем на него посмотрим Видите, недоступен. Обязательно проверяйте сайт перед тем, как разместить рекламу. Вот, видим, здесь от слота уже кто-то рекламирует свои проекты. Свободно 8 из 10 мест. Цена 100 рублей за неделю. Допустим, нам понравился этот сайт по по посещаемости и так далее. Дальше мы нажимаем вот сюда вот. У вас на балансе должно быть достаточно денег. И оплатить либо с помощью баланс системы, предварительно пополнив баланс, либо используя WebMoney и тут Уже комиссия будет небольшая. Вот на данный момент, видите, у меня зеленым полем отмечены, отмечены мои покупки. А это переходы, клики. Вы можете всегда подкорректировать, нажав вот сюда на i. Далее нажав на шестеренку. Если вы хотите подкорректировать э, сам баннер, то вводите edit. И дальше либо меняете там адрес ссылки, баннер, либо можно просто данный баннер удалить вводите delete вот здесь написано после чего оставшаяся сумма ну, например вы купили там за 100 рублей несколько дней она покрутилась эффекта нет вы удалили этот баннер там осталось например 85 рублей они опять вернулись на баллон Это такой творческий поиск есть конечно ряд сайтов которые Достаточно стабильно приносит партнеров Но они постоянно меняются тоже вот Если вы рекламируете в какой-то игре тут вот абсолютно с разными сотрудничает И с мониторингами, и с форумами, и с играми То есть пока игра существует, приносит прибыль Люди туда заходят, да, есть реклама Как только она закрывается, соответственно Никто по вашей рекламе переходить уже не будет Поэтому этот момент надо тоже учитывать ну, периодически так заходить, мониторить, смотреть по кликам. Можно рекламу разместить непосредственно на Link слоте Стоит она вот, на сегодня 300 рублей за неделю. Я пробовал ну, буквально неделю назад. Вот, видите, 217 переходов И порядка 15 рефералов, по-моему, пришли мне. Я менял постоянно рекламные вывески. Не только один проект рекламировал, там около четырех. И на всех, в принципе, очень хороший показатель переходов получился. Ну, вкратце, наверное, все об этом сервисе. Пользуйтесь сервисом, привлекайте партнеров. Удачи. Пока.